Здравствуйте, я Игорь Черноусов, Трафик Наш Хлеб. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео будет интересно тем, кто занимается YouTube-продвижением, кто привлекает клиентов посредством видео. В этом ролике я расскажу и покажу, как работает шаблон посева видео в социальной сети ВКонтакте. Я не буду останавливаться на каких-то технических моментах, работа шаблона а его настройки о запуске это интересно в первую очередь тем кто покупает шаблоны и использует их самостоятельно для вас на канале будет отдельное подробное видео а в этом видео я расскажу как работает шаблон что он делает это видео предназначено для тех кто заказывает услугу посева видео чтобы вы понимали за что вы платите и что вы получаете в результате этой работы. Этот шаблон создал и разработал замечательный человек, зовут его Искандер, пользуясь случаем Искандер, привет. Я принимал участие в разработке этого шаблона как тестер, я проводил тестирование шаблона и писал ТЗ, потому что этот шаблон я заказывал исключительно для себя, для своих нужд. Мне хотелось получить какого-то качественного помощника который разгрузил бы меня полностью в плане продвижения видео в социальной сети ВКонтакте. у меня на компьютере достаточно много программного обеспечения которое работает с вк но эти программы выполняют какое то одно действие да они делают это быстро массово но выполняется одно и то же действие что можно сказать о человеке который сидит и делает одно и то же это, скорее всего, робот, либо, скорее всего, спамер. То есть, так нормальный человек не работает. И что в результате получается? Такие аккаунты банятся. Я вам могу, для примера, показать, Папочку загрузка. И вот в этой папочке вот аккаунты, которые я покупал относительно недавно, видите какое их тут количество, когда активно использовал комбайн. Количество денег, которые были потрачены на покупку аккаунтов, они значительно превосходит стоимость самой программы, хотя она тоже не дешевая. 5000 стоит комбайн. Эта ситуация меня не устраивала. И сами поймите, что если ваше видео размещает ВКонтакте ушастая собака, то есть какой-то заблокированный аккаунт, то какое отношение к этому размещенному видео со стороны контакта? То есть если вас спамит кто-то, то и вы тоже сами автоматически получаетесь спамером. Шаблон, работу которого вы сейчас видите на экране, он имитирует действие живого человека. Я вот специально его запустил два потока, в двух окошечках он работает, чтобы было наглядно видно, что он делает. Этот шаблон выполняет не одно действие, а какое-то одно из четырех, в зависимости от возможности или невозможности их выполнения. Плюс Искандер сделал какие-то магические фишки, которые полностью имитируют работу человека, сидящего за компьютером ВКонтакте. Что получилось у нас в итоге? Когда мы тестировали шаблон, я ставил в качестве тестов 100 размещений с одного аккаунта. И не поверите, аккаунты жили и продолжают жить. Я сейчас аккаунты покупаю одного хорошего парня, зовут его Максим. Я сейчас нахожусь на страничке Максима. Цены на аккаунты у него в два раза дешевле, чем у Джеки. Качественные и Максим продает их индивидуально. Ссылочку на страничку Максима. Я приведу в описании этого видео. Я думал, что я буду покупать аккаунты Максима каждый день, но я бы сейчас вам показал пример нашей переписки, что купленные аккаунты три дня назад, даже на этапе тестирования, когда шла по 100 постов с каждого аккаунта, еще продолжали жить. Есть, меня это, мягко говоря, очень радовало. Итак, что же делает этот шаблон? Он размещает ваше видео в группах, список которых вы ему передаете. Шаблон заходит в группу, и пытается разместить ваше видео на стене этой группы если стена группы открыта шаблон размещает видео которое вы уже предварительно загрузили в контакт в один из ваших аккаунтов количество этих видео может быть не одно то есть я вот например сею сразу десяток видео вместе с роликом размещается еще какой то поясняющий текст Опять же, количество этих текстов может быть любым. Чем больше напишите, тем лучше. Пишется текст, прикрепляется видео и окей. Успех. Шаблон тогда переходит в следующей группе. Если стена группы закрыта, что бывает довольно часто, шаблон пытается прокомментировать один из постов на стене этой группы. Опять же, если комментарии открыты, шаблон пишет какой-то текст, который берет из вариантов текста, который вы ему предварительно подготовили. Опять же, прикрепляется видео, загруженное ВКонтакте, и шаблон переходит к обработке следующей группы из списка. Если же комментарии закрыты, шаблон подает заявку на вступление в группу, вступает и уже, будучи членом группы, пытается разместить ваше видео в раздел «Видеозаписи группы». Здесь уже используется ссылка на видео с YouTube. Опять же, количество ссылок с YouTube может быть любым. Все зависит от того, какое количество роликов вы хотите сеять. Из этого списка шаблон видео берет в произвольном, в рандомном порядке. Скандар написал два варианта этого шаблона, два сценария шаблона. В первом сценарии основной приоритет было на размещение видео на стену и в раздел видеозаписи но тестирование показалось что раздел видеозаписей в большинстве групп закрыт и шаблон тратил достаточно много времени на вступление в группу проверка открыта ли видеозапись или нет и потом возвращался назад на стену на комментирование стены это привело к тому что количество обрабатываемых групп в час было очень незначительным поэтому мы решили писать шаблон по другой схеме Вначале пытается положить на стену ваш пост затем комментарий если комментарий тоже закрыт только тогда он идет в раздел видеозаписи но бывают такие группы когда в них закрыто все и стена, и комментарии, и раздел видеозаписи. Что же тогда делает шаблон? Он открывает список популярных видео или тематических видео, в зависимости от того, что вам нужно. То есть, если вам нужны клиенты, то лучше в раздел файл популярные видео разместить ссылки на какие-то ваши тематические видео. Если хотите набирать просмотры, то сюда, конечно, лучше разместить ссылки на видео, набирающие вконтакте миллионы просмотров. И шаблон начинает комментировать эти видео был вариант написать еще предложить новость в групп но это актуально только в том случае если у вас очень хорошее качественное видео вот сейчас ролики по свадебной тематике которые записывает Черген они реально хорошие и качественные и возможно мы этот шаблон еще доработаем будет еще третий вариант этого шаблона когда Шаблон будет предлагать для администрации группы новость. Это ваше видео с каким-то комментарием. Что же происходит по окончанию посева? Исходный файл с группами, которые вы ему передали, он разбивается на три файлика. Первый файлик это группы с открытой стеной. Второй файлик, это группы с открытыми комментариями. И третий файлик, это группы с открытыми видео. То есть, производится такой, как бы просев этих изначальных групп, и вы получаете вот такие три файлика. Что вы с ними будете потом делать, это уже ваше личное дело. Как из URL-группы получить прямую ссылку, я рассказал в техническом видео. Оно тоже есть у меня на канале. Видео, которое называется «Как написать ТЗ» на посев видео вконтакте в самом конце этого ролика я рассказал как это несложно все делать вот такой вот шаблончик который честно работает имитируя живого реального человека эффективность конечно работы этого шаблона зависит от того в какие группы вы это размещаете И еще конечно в какое время потому что <coughs> если посев видео производится вечером а я стараюсь сделать это вечернее как раз время когда все таки живые люди заходят в эти группы, результативность этого действия возрастает. Если, конечно, мы сеем в группы, где людей практически нет, то есть, ну, практически мертвые группы, это в первую очередь касается тех групп, которые собираются из самого контакта. Вот почему я рекомендую набирать все-таки группы из All Social, потому что там реально живые группы. А вот здесь попадаются такие группы, в которых 17 по 10 человек и конечно размещать в такие группы видео но особо интереса нет если вы стремитесь за просмотрами если вы идете за клиентами то интерес в любом случае есть потому что в эти группы хотя бы заходит сам, сам создатель этих групп и если создатель этой группы имеет отношение к свадьбе ну например как у меня сейчас группы которые создают ведущие свадеб, организаторы каких-то торжеств, то видеоролик, в котором показан классный коллектив, который может украсить любую свадьбу, что в результате. Но может быть, да, мега-просмотров я не получу, но я получу то, что мне и нужно, то есть я получу клиентов. Поэтому вы должны сами понять, что вам в первую очередь нужно, клиенты либо просмотры. Если просмотры, значит ищем группы Soul Social, с максимальным количеством народа и пытаемся свои ролики всунуть туда. Конечно, в крутых раскрученных группах практически все закрыто, но постараться можно. Да, конечно, крутые раскрученные группы активно модерируются. Ваши ролики, если они не тематические, они будут удаляться. Вот эта вот группа, вот видите, я второй раз по ней прохожу, никто ничего не удаляет. То есть это говорит о том, что либо в эту группу вообще никто не заглядывает, кроме меня, либо все-таки администрация этой группы посчитала, что мои ролики соответствуют тематике этой группы. Вот таким вот образом работает этот шаблон. Мне он реально очень нравится, он облегчает мне очень-очень жизнь. И если вас интересует услуга посева видео ВКонтакте, пожалуйста, обращайтесь. Я вам передам бланк заказа. Его необходимо просто заполнить. Как заполнять, опять же, я записал уже подробное видео. Заполняйте, оплачивайте 500 рублей, и я вам посею ваш ролик или ваши ролики. Лучше давать несколько ссылок в группы социальной сети ВКонтакте. Вот обратите внимание, аккаунты, с которых происходил посев, они все живые. Ну, то, что я и говорил в самом начале. Благодарю вас за внимание. С вами был Игорь Черноусов. Желаю счастья.